Ребятушки, привет! Это Любомир Борода. Что я хочу сегодня вам показать. Ко мне обратились ребята из Полтавы, которые делают фурнитуру для браслетов из паракорда, для темляков, всяческие бусины и прочее. И отправили мне на тест, так сказать, чтобы узнать мое мнение, ряд своих работ. Я их не видел. Я сказал, ребята, определите сами, то, что вы мне пошлете. Ну, а я говорю, открою это на камеру, как бы, и мы вместе со зрителями посмотрим э, ваш продукт. Далее я им пообещал выбрать самую офигенную штуку, которую я найду вот в этом пакете. вот, И сделаю из нее какое-то изделие, которое разыграю в этом ролике. Ну, а остальное оставлю себе в подарок, если мне это, конечно, понравится. И что-нибудь себе сплету интересненькое. Вот, собственно, такой пакетик, на первый взгляд, похож на героин. Не находите накроем да, посмотрим Упаковано добротно я не знаю в чем прикол распаковывание посылок на камеру но раз вам всем это нравится давайте я помотаю вот эти вот полиэтиленчики ох какая штука интересная собственно смотрите что делают эти ребята? Они делают фурнитуру, я так понимаю это латунь, вот, сразу со, со своим э, шаклом. <музык> В первую очередь круто, когда Такие пряжки делают, ну как бы, собственные шаклы, потому что это уже свой фирменный стиль. А во-вторых, вот я, например, не делаю желтые пряжки, именно потому, что пользуюсь шаклами стальными, но ну, считаю их долговечными, а так как у них цвет все-таки белый, цвет стали, соответственно, ну, я думаю, что желтая пряжка как бы со, со стальным шаклом будет смотриться уродливо. Ну а тут это сделано прикольно. Ну и стиль у чуваков интересный. Так, смотрим дальше. Итак, друзья, я распечатал эти бусины при вас, я их просмотрел, я про них немножко почитал. Парни мне прислали 4 бусины, выполнены они из латуни, бусины темлячные, также можно их поставить в браслеты. Бусины достаточно увесистые, что очень радует, я очень люблю, когда... Бусина имеет вес. Собственно, здесь вот череп биомеханика, да, волчара вот такой. Кстати, волка очень легко будет поставить браслет, у него тут очень удобное крепление. Также вот у них такой э, орг варкхаммер, я просто закинул его уже, э, не, не вытерпел, и уже закинул на кусочек паракорда, чтобы можно было, например, повесить на ключи. Вот, э, бусины я вам показал. Бусины классные, тяжелые, вот реально, на нож... Самое то вешать. Пряжки. Пряжки для застежек. Парни делают вот таким образом: латунные. Вот это называется псих. Вот тут, вот, соответственно, со собственный у них шакал и такие вот э, крепления. Вот. Пряжки интересные, но вот э, чисто мое мнение, они немножко легковаты. То есть вот были бы они потяжелее, было бы круто. И для меня, я попробовал плести, вот этот шакл ну, тоже маловат. Я когда э, закрепляю сюда паракорд, мне здесь не хватает места. Ну, можно, конечно, выкрутиться из этой ситуации, закрепить его в две стропы, так будет проще. Ну, наверное, парни так и делают. Но так как привык я да, набрасывать на остальные крупные шаклы, мне здесь э, сразу создало э, некое неудобство. И, опять же, на месте парней я не стал бы выбирать здесь э, в шакле. Не делал бы здесь пустоту, все-таки сделал бы его более увесистым. Вот еще одна бусина, называется Хэллоуин. Сделана точно такого же плана. Пряжка, то есть. Также парни прислали еще две пряжки, но я уже из них сплю пару браслетов. Мне было просто интересно, как это будет выглядеть. Вот здесь у меня такой классный Стас мне подарил из Guardian паракорда. Крутого цвета, милспековский паракорд. Я думаю, дай-ка сразу сплету на пряжке парней чтобы был офигенный браслетик, и мы его разыграем. Вот. И что, вот, вот вы видите, как он получился, да? Пряжка гармонично вписывается в браслет. Но, вот. Но, чисто мое мнение, опять же, я привык к, к тяжелым пряжкам. И здесь мне кажется, что пряжка, она легковато по отношению к самому вот этому браслету. То есть, браслет более брутальный, нежели пряжка которая на нем висит, возможно, на нем стоит, то есть, возможно, если бы мы поставили сюда психа, даже невозможно, а да, поставив психа на такое плетение, браслет уже будет смотреться более брутально и гармонично. Тут я, наверное, лишканул, и надо было все-таки вот эту пряжечку ставить на более тонкое плетение. И, соответственно, также мне Попала в руки, прислали мне эти парни пряжку хищник, которую я после опыта с этим браслетом я решил сделать на микрокорде тоненький браслет и поставить пряжку, дабы выделить ее брутальность. Я считаю, что это тоже круто. Не всегда хочется носить плотные браслеты с паракорда, иногда хочется чего-то тоненького и чтобы пряжка была увесистой. Она тоже выбрана, она легкая, и посадив ее на этот браслет, мы ее не будем чувствовать. А я привык чувствовать все-таки присутствие металла на руке. Сейчас я его одену, покажу вам, как он смотрится на руке. Вот так вот он сидит в руке. Мне, например, вот очень нравится. Офигенный получился браслетик. И давайте подведем итог. Пряжки и бусины хорошие ссылку на парней я даю в описании к этому ролику заказывайте у них плетите экспериментируйте бусины пряжки в свободном доступе а то что прислали мне парни что я с этим буду делать вот эти два браслета которые я вам показал давайте мы с вами разыграем правила простые правила наши уже традиционные вы расшариваете данный ролик в социальной сети Какое вам удобно, будь то Facebook, Контакт или Одноклассники. И пишите комментарий к этому ролику, то что вы участвуете в конкурсе и даете ссылку на свой профиль. Чтобы, если вы победите, я мог проверить, репостнули вы это видео или нет. Подписывайтесь на ресурсы парней. Я оставляю под роликом. И, собственно, <coughs> через пару недель... Я объявлю победителя, нет, давайте я объявлю двух победителей, которые получат, один из победителей получит этот браслет, а второй из победителей получит этот браслет. Вот, разыгрываем два браслета, и что я сделаю с остальными пряжками, вот с этими вот я не буду использовать это в коммерческих целях, потому что парни все-таки сделали мне как презент, да, они прислали мне, подарили, соответственно. Вот это я повешу себе на ключи, а из остальных, там, бусины, пряжи я сплю браслеты либо темляки и подарю своим друзьям. Будем мы сотрудничать с парнями по, вообще там, ну, уже в коммерческом плане или нет, я пока не знаю. Но вот выложив вот этот браслет в свой инстаграм, я понял то, что хищник пользуется популярностью. И мне уже стали задавать вопросы, там, а сколько он стоит, а как и чего. Пока сколько стоит, как чего, я не смогу сказать, если вдруг мы с этими парнями а, начнем, а, грубо говоря, делать коллаборации то вся информация появится на моих ресурсах, в первую очередь в инстаграм-аккаунте. Это был Любомир Борода. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И, собственно, плетите, мастерите и живите.